Вы смотрите канал «Бухгалтерские услуги», те, кто заходил на мой сайт, то знают, что ко мне можно обратиться за услугой бухгалтерского сопровождения вашей компании или ИП. Это видео хочу посвятить отправке заявлений о предоставлении сведений о трудовой деятельности, которые нужно предоставить по работающим у вас сотрудникам до 31 декабря 2020 года. Рассматривать буду программу 1С «Бухгалтерия». Слева выбираем «Зарплата и кадры». Здесь первый раздел «Кадры» «Электронные трудовые книжки». По кнопочке «Создать» создадим заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности. Через кнопочку «Или заполнить». Если вы уже со всех сотрудников собрали заявление, то программа вам автоматически заполнит весь список сотрудников, которые у вас работают на дату создания данного документа. Я сейчас делаю только по одному человеку. По кнопочке «Подбор» выбираем нужного сотрудника. сотрудник выбрался я здесь поставлю дату ну вот я просто хочу так поставить 31 10 вид заявления есть два варианта ведение бумажной трудовой книжки и сведения о трудовой деятельности в электронной форме хочу обратить внимание если вы выбираете вид первый вариант введение бумажной трудовой книжки, также в электронной форме вы, как бухгалтер, все равно обязаны отправлять все эти сведения. Если вы выбираете второй вариант сведения о трудовой деятельности в электронной форме, то у человека вы не берете у сотрудника трудовую книжку и не делаете там никаких записей. Я выберу первый вариант введения бумажной трудовой книжки. Здесь остается только нажать Провести и закрыть. Далее переходим в отчетность. Регламентированные отчеты. И создаем новый документ СЗВТД. Новый вид отчета СЗВТД. В этом отчете выбираем сотрудника. По которому только что были сделаны заявления одного сотрудника или нескольких сотрудников вот здесь у меня еще идет некое мероприятие перевод с 0 1 и я сейчас поставлю паузу посмотрю что это было за мероприятие уже просто не помню я посмотрела, что это был за документ. Этим документом был оформлен фактически не перевод, а повышение окладов. Вот если вы такие документы оформляете в программе Бухгалтерия, они звучат как перевод. И, в принципе, такие сведения о повышении зарплаты совершенно не обязательно отправлять в пенсионный фонд. Поэтому я в этом документе сняла галочку чтобы он сюда не заходил в этот отчет. И вот сейчас попробую это убрать. Как лучше сделать? Лучше, наверное, удалить сотрудника. Вот он не удаляется. Тогда что? Тогда, вот видите, здесь нет строчки «удалить» тоже вот с таким столкнулась впервые как раз очень хорошо что это получилось на записи данного видео если нет кнопки удалить тогда просто мы закрываем не сохраняя данные не сохраняя сведения в этом отчете нет не сохраняем и снова идем в отчетность и создаем новый документ с звтд выбираем того же самого сотрудника и сейчас, по идее, здесь не должно стоять вот этой записи мероприятия. Выбрать. Выбрался. Вот. Видите? Уже этой записи нет. Так что о мероприятиях, которые влияют на повышение оклада, я думаю, Пенсионному фонду совершенно не обязательно сообщать такие сведения. Это ни к чему. И после этого мы просто записываем данный документ. Можно здесь нажать «Проверить выгрузку». Не обнаружено ошибок. Далее посмотрим, работает ли кнопка «Проверить в интернете». ошибок не обнаружено эта кнопка работает и далее отправляем в пенсионный фонд документ отправлен если мы его закроем то увидим здесь в списке отправленных отчетов что уже Два таких отчета, два отчета с заявлениями отправлены. Я советую сделать следующим образом, чтобы по одному заявлению не отправлять. Это я сейчас сделала специально для записи данного видео. Просто дождаться и собрать заявления со всех сотрудников и сразу в одном отчете отправить сведения по всем сотрудникам. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Еще хочу записать точно такое же видео, как отправить заявление из конфигурации «Зарплата и управление персоналом». Если видео было полезным, поставьте лайки.